У человека души нет характера. Человек – это открытая возможность. Кто знает, кем вы будете завтра? Даже вы сами не можете сказать, кем вы будете, потому что еще не знаете завтра, не знаете, что оно принесет. И люди, которые действительно бдительны, никогда ничего не обещают. Как можно обещать? Нельзя говорить Завтра я буду тебя любить. Кто знает? Настоящая осознанность даст вам такую скромность, что вы скажете, я ничего не знаю о завтра. Пусть придет завтра, тогда посмотрим. Я надеюсь, что буду тебя любить, но ничего не знаю точно. И это красиво. Если вы следуете определенному характеру, вы можете быть очень ясным и четким, но если вы живете в свободе, иногда она принесет вам, а также и другим, много замешательства и смятения. Но это смятение не лишено собственной красоты, потому что оно трепещет жизнью и всегда полно новых возможностей.